Всем привет, народ. Ну вот, сразу перейду к теме. Много людей начали спрашивать у меня. Почему-то вот именно сейчас начали спрашивать у меня. Существует ли фонд SCP и существуют ли эти объекты? Что же, мои юные друзья, как вы думаете, существует ли хоть какая-нибудь организация, которая все свои секретные материалы выставит для чтения публики? я думаю не существует и так же самое фонда SCP также не существует я думаю я возможно разочаровал несколько людей или даже очень много людей разочаровал этим заявлением но так оно и есть не задавайте глупых вопросов по поводу того существует ли вообще вот эта вот организация почему есть общая информация на этом сайте, она пишет как бы про фонд SCP, тут про администратора, а как вы думаете, будет ли хоть какая-то, хоть малейшая реальная возможность, что секретная организация выложит все на бесплатную википедию и позволит вам все читать? Вы видели хоть одно описание НЛО? Или, ну, как описание НЛО, видели хоть раз, чтобы ФБР, допустим, выкладывала свои секретные материалы? И я тоже не видел. Тут, допустим, есть даже раздел часто задаваемые вопросы. Это все настоящее? Пункт 1.2. Да, тайное межправительственное агентство пользуется бесплатно -вики для размещения своих данных. Нет, не настоящее. Если вы задаете такой вопрос, попадаете... Ой, вы падаете в наших глазах. Дальше, идея и воплощение в тексте. Я нахочу... А, это не важно. Так, так, так, вот здесь вот еще. Что это за сайт? Это коллективный научно-фантастический литературный проект, не имеющий единые или иные повествования, но находящийся в едином сеттинге. Основные идеи проекта, неизученные явления, способные взять их под контроль. А, способ взять их под контроль. Загадки и вопросы, ответы на которые обрывочные и не всегда однозначные. В общем, очень много людей решили писать про свои объекты, можно так сказать. Допустим, знаете, я когда был маленьким, я всегда любил Скали и Малдера и любил их НЛО, там, знаете, там всякие проследования. Вот, допустим, смотрите Скали и Малдер. Вы помните, этот сериал X-Files, он очень-очень-очень давно снимался и очень давно закончился. Хотя, сейчас вышел новый сериал про X-Files, и там очень много чего крутого. Так вот, мы немножечко отдалились от темы. У меня очень-очень много разных видео по поводу scp по поводу разных объектов, которые существуют и не существуют. Вы помните вот эти да? То есть, в принципе, э, не, вы не должны брать это всерьез. Вы должны думать, что это просто небольшой сериал. Вы не должны, блин, воспринимать это все близко к сердцу. Я уверен, что те люди, которые смотрят вот мои видео, да, мои объекты, цепи, создания создание их, это просто те люди, которые хотят побольше узнать чего-нибудь интересного. И они обожают научную фантастику. Да? Ну, и плюс потому, что я очень круто делаю видео. Ну, смотрите, да, вот такие вот штучки, как это так прикольно я сделал, да? Но не важно. Я очень благодарен за то, что вы интересуетесь этим. То есть вы интересуетесь объектами SCP. Да, естественно, у меня небольшая аудитория, и да, естественно, я опять аж дошел от темы. Насчет этой организации. На самом деле, если вы сейчас еще слушаете меня, я хочу вам очень интересную теорию рассказать, которую я и сам придумал. Возможно, возможно, этой организации как таковой не существует, но, но. здесь находится сборище чуть ли не... там тысяч разных объектов. И некоторые такие объекты, вот, допустим, ну вот, э, Первые, допустим, ожидают растекать, ну, допустим, про гомункулы. Это взято из реальной жизни. Ну, как из реальной жизни. Раньше вы знаете, алхимики э, пытались вырастить гомункулы. Бесполые э, существа, да, которые бы ему помогали. Плюс есть такие объекты, которые ну, действительно непонятно, как. Как вообще человеческий мозг мог придумать такое? И знаете, вот одна из теорий, а что если существует все-таки фонд SCP, только он по-другому называется, а все эти объекты, они не вымышленные, они на самом деле реальны, и просто нас к чему-то готовят. Вот, допустим, тут очень много по поводу конца света есть, да, то есть реально рассказывается, объясняется, как может быть конец света. Естественно, это все может быть, просто больной фантазией у больного человека. Но, знаете, у меня бабушка как-то говорила, я у нее спросил, существует ли НЛО, неопознанный летающий объект, ну тарелочки в небе. Она мне сказала, что да, потому что люди просто так бы не придумывали ничего. И я думаю, вот некоторые объекты, возможно, нереальны, возможно, существует это все. Ну, не все существует, но может есть в ФБР у, или как-то у какой-либо другой организации нечто подобное на склад очень опасных объектов или наоборот безопасных там Эвклидов, Таумиелев, есть же те вещи, которые нельзя объяснить. Я не верю, конечно, в магов, не верю в прочую ерунду, но я надеюсь что это все есть. Я надеюсь, что мы в мире не одни. Я надеюсь, что мир не исследован полностью. Ну как, то есть наша земля не исследована полностью. Я надеюсь, что есть все-таки НЛО. Я надеюсь, что к нам когда-то они прилетят и скажут «Драсьте, а мы тут вам прилетели подарочка принесли». Или «Драсьте, мы вас тут всех поубиваем нахрен». И какая-то организация такая скажет, а, посмотрите, у нас есть объект, там, Кэтер, он вас замочит. И они такие говорят, ну, окей, мы тогда улетим. Я очень надеюсь, очень надеюсь. И, наверное, а, наверное это все, что я хотел сказать. Я вам хотел объяснить, что не стоит всему верить написанному, не стоит думать и воспринимать всерьез объекты SCP, воспринимать всерьез то, что я делаю, да? Вы должны смотреть на это просто как меру развлечения, возможно. А возможно, вам стоит забить и отписаться от моего канала. Ну, я просто вам хотел объяснить уже, чтобы не отвечать на очень много вопросов, что, еще раз повторюсь, не существует организации SCP. И никто сейчас не стоит возле меня и не представляет к моей голове пистолет, и не заставляет меня говорить все это. Так что, если вам все же понравился я, то я вас люблю.